Как избежать разочарований? Как найти своего мужчину таким образом, чтобы попасть сразу максимально четче в десятку? Часто женщины жалуются на том, что они больше мужчинам не верят. Что после разочарований и обид они предпочитают жить сами в одиночестве. И говорят, что я наслаждаюсь одиночеством. И так оно и есть. Когда мы с вами наслаждаемся одиночеством, когда мы умеем быть счастливы сами, то мужчины чаще встречаются те, которые нам подходят. Женщины идут в глубокие ретриты, родовые программы проходят, изучают, разбираются, Занимаются техникой прощения, отпускают, благодарят и много-много чего. И это работает однозначно, и я это тоже даю в своих программах. Я Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч, я имею медико-биологическое, академическое образование. И понимаю, как устроены процессы в нашем мозге, почему у людей происходит так или иначе, как бессознательные процессы тормозят наши с вами действия, Однако на уровне привычки, на уровне трезвого ума и рассудка полезно разбираться, просто разбираться в психологии мужчины. Полезно разбираться, чего хотите вы. Большинство женщин точно не понимают, чего они хотят. И я тоже когда-то не совсем понимала, чего я хочу. Мы, к сожалению, не умеем четко, конкретно прописывать, кого мы хотим. И поэтому встречаем ну, то, что встречаем. То, что опять же заложено у нас, бессознательно. Таким образом, получается, что мы крутимся вокруг да около, мы идем на разного рода э, какие-то программы длинные, а в итоге все дело в том, что мы не имеем, не имеем навыков общаться, говорить, да просто разбираться в них, задавать вопросы в самом начале. От того, как ты задашь вопрос, как ты понимаешь, как он одет, как он зашел, как он себя ведет, как он говорит о бывшей, как он ухаживает, какие красивые слова он тебе поет. Присматриваясь, конечно же, нам нравится, прислушиваемся, присматриваемся, но часто отключаем ум. Работаем больше сердца. Мужчины знают, большинство мужчин, например, истероидно-демонстративный тип, вот такие вот, красавцы такие, которые знают, чего хотят женщины, манипуляторы. И они лапшают нам, нам уж аж бегом. И тогда женщина, настолько уставшая от недолюбленности, от недостатка нежности отца, бывшего мужчины, она легко залипает на таких мужчинах, которые легко попадают ей в ее карту мира, ее представление о мужчине, о том, что он говорит хорошо, за ручку берет. Особенно это касается женщин в арабском мире. Я вот сейчас живу здесь в Египте и очень хорошо вижу, как женщины залипли на красавцев, которые много чего обещают, умеют, умеют там и подарки подарить и преподнести себя и так далее. И женщины выключают мозги и вообще не умеют и личные границы поставить, и спросить, и разузнать, а что же тебя дальше ожидать. Так вот, Многие сегодня девочки, умницы-красавицы, проходят куча тренингов в том числе. И воз и там попадаются на альфонсов, маменькиных, маменькиных сыруков, деспотов, э, на дорогих папочек или наоборот, э, из того, что было, то и полюбила, а потом э, отмыла, отчистила, отмыла, дала ему все, в итоге он ушел другой и так далее. Так вот, вот это все называется... Просто неумение разбираться в мужчинах. Это все называет, называется «я хочу тепла, нежности, заботы». И настолько я устала от, от этой недолюбленности, что я ведусь на что угодно, на кого угодно. А это все неумение разбираться в мужчинах. И на самом деле никто нас этому уже не учил, мы не виноваты в этом. Поэтому я как человек, который уже около 25 лет работаю в области психологии, психодиагностики, психотерапии, очень хорошо понимаю в мужской психологии. Тем более, что работала в мужском коллективе, писала научные статьи, занималась психодиагностикой, ну и уже много, много, очень много лет занимаюсь темой отношений между мужчиной и женщиной. Сама когда-то получила не очень приятный опыт, все которого долго, долго отходила Мы все живые люди. Так вот, на сегодняшний день важно просто научиться разбираться, быть взрослой, психически зрелой личностью, отвечать за свои поступки, отвечать за то, кого ты выбираешь. Ведь в конце концов мы являемся причиной тому, что с нами тот или другой человек. Мы не умели поставить с ним личные границы, мы не сумели договориться, от чего ты хочешь. Если тебе мужчина с самого начала какие-то вещи говорит, ты их пропускаешь мимо ушей, ну, потому что ты не знаешь, что это обозначает, то этому тоже полезно учиться. Потому что проходит несколько месяцев, год-два, по-разному у каждого. Ну, даже несколько месяцев проходит, и женщина открывает глаза и понимает, куда я вляпалась. Кстати, то же, то же самое касается и мужчин. И для мужчин у меня тоже есть своя программа и консультации и так далее. Поэтому кому интересно, мужчины тоже знаете что женщину тоже надо уметь выбирать что потом не было больно за бесцельно прожитые годы и что потом не надо было обижаться на тот твой выбор который ты сделал или сделала раньше так вот буквально уже в ближайшее время стартует интенсив как научиться выбирать своего мужчину чтобы не наступать на старые грабли. после в регистрации вот под этим видео будет регистрация вы сразу получите подарок всем главных вопросов которые вам полезно знать и задать мужчине чтобы определить кто же он на самом деле и поэтому под этим видео будет ссылочка заходите в этой ссылочке краткой инструкции следуйте и будет вам то, что вы хотите. В итоге вы получите курс с короткими, маленькими домашними заданиями, видео уроками, где вы будете обучаться диагностике мужчин. Надежда Новосельская, психолог-коуч, была с вами на связи. Жду вас с удовольствием. Помогу вам том, тем, чем знаю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делайте перепосты и помните... Уметь разбираться в людях это главная задача любого, зрелого, здравомыслящего человека. А уж тем более, когда мы идем в отношения и строим любовь. Вот такую вот любовь, да, вот как здесь, на этом, на этой картинке. Всех благ. Пока-пока. До встречи.